Мы с группой монтировали видеоматериал с показательного выступления «Витязей». Внезапно один из моих одногруппников во время перерыва сообщил, что недалеко от нашего колледжа произошел взрыв газа. Мы быстро собрались и пошли туда, чтобы снять репортаж. Обрушился угол дома. На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы. Улицы 10 лет октября» и «Удмуртская» были перекрыты. Пробки составляли 9 баллов. Вокруг меня стояло много людей». Все были шокированы происходящим. Вдоль перекрестка стояла медицинская помощь, пожарная, МЧС, сотрудники полиции, газовая служба, Следственный комитет, военные. Мы попытались подойти поближе к месту трагедии, но нас не пустил добросовестный сотрудник полиции ради нашей же безопасности. Спасатели отважно разбирают обломки. На данный момент работы продолжаются. Я не знаю, куда идти, ага.